Глава 8 Остановитесь и познайте, что я — Бог. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Послание к филиппийцам. 1 глава, 14 стих. Как я благодарен Богу за Его милости и за мое призвание! Как же велика сила Его в тех, кто верует в Него! Хотя была страшная пара гонений, которые прокатились по всему Китаю, мы с Делинь готовы были отправиться на север, и пели вместе такую песню на слова апостола Павла, записанные в книге «Деяний апостолов», 20 глава, с 22 по 24 стих. «И вот ныне я, по влечению духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною,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 Мы продолжали устраивать собрания верующих, на которых ободряли братьев и сестер и молились о водительстве Божьем. Однажды, во время очередной молитвы, один из служителей Божьих стал неожиданно пророчествовать. «На сей раз, отправившись с женой на север, ты попадешь в опасность. Но что бы ни случилось, Господь не оставит тебя». На следующий день, еще до рассвета, мы с Делин сели в автобус, который шел на север в Вуян. Автобус останавливался на многих станциях, где на тумбах красовались плакаты с моей фотографией и предупреждением, что я опасный преступник и контрреволюционер. Меня выдавали за лидера нелегальной организации. Провоцирующий народ на выступление против государственной религиозной политики. В одном городе нам предстояло пересесть на другой автобус. Чтобы скрыть глаза, я носил солнцезащитные очки. Многие на станции видели мою фотографию, и нам приходилось слышать разговоры окружающих на эту тему. Мы как-то услыхали. «Поможешь изловить этого беглеца, получишь большую награду от государства». Не подавая видом, мы с женой внутренне ликовали, ибо знали, что наше убежище – Господь. Теперь мы шли рука об руку послужить Иисусу, так что считаться преступниками – объявленными в розыск ради имени Иисуса, было делом весьма достойным. Унижение ради Христа является великой честью. Верующие в Хубее, как оказалось, совершенно отличились от верующих в Хенане. Приглашая нас в гости, все хубайские христиане рисковали жизнью из-за нас, преступников, объявленных в розыск. Поистине, чем более напряженным становилось положение, тем с большей охотой хубейским братьям и сестрам хотелось проявить свою любовь к служителям Божьим. Однако мы не задерживались долго на одном месте. В одном селе было организовано собрание, на котором мы, вдохновленные Святым Духом, пели мощный гимн под названием «Мученики ради Христа». От Пятидесятницы, когда родилась Церковь, десятки тысяч верных обратились в жертву. Жертву добровольную, ради благовестия, жизни принявший венец, обретенный смертью, мучаясь за Господа, мучаясь за Господа, славную за Господа, готов принять я смерть. Стезиою горести и мук пошли за Господом, Его до смерти возлюбившие апостолы. Рассерженной толпой побит камнями был Стефан. Попал в пустынный Патмос апостол Иоанн. В Персии Матфей заколот чернию озлобленной. И Марк скончался двойкой лошадей разорванный. Симон Зилот, Филипп с Петром на крест повешены. Лука Евангелист. Смерть принял через повешенье. Пятеркой лошадей был в Индии Фома разодран и содрано живьем с Варфоломея кожа. Царь Ирод снес главу апостолу Иакову. Пилою распилили меньшего Иакова. Иаков, брат Господень, был побит камнями. Иуда у столба замучен лучниками, и Матфей обезглавлен был в Иерусалиме, и также Павел, кесарем Нероном в Риме. Крест, возложивший на спину, Стизей скорбей и мук пойду и я, чтобы мне пройти и совершить свой круг». Чтоб драгоценных душ спасти я мог тьмы тьмущие. За Господом пойду, забросив все имущество. Когда мы закончили петь, место собрания поколебалось и поднялся плач. Я встал, чтобы рассказать о страданиях за Господа. Святой Дух побудил нас настойчиво молиться ходатайственной молитвой за китайский народ. Мы снова просили Бога благословить нас на борьбу во имя Его. После собрания, когда все отправились отдыхать, брат Дзен, человек смиренный и преданный, встав на колени во внутреннем дворе, продолжил ходатайство о нашем народе. Святой Дух ясно произнес ему. В ближайшие три дня некоторых из вас свяжут и будут пытать за имя мое. Кое-кто положит и жизнь. Когда брат Дзен передал мне эти слова, я понял, что Господь обращается таким образом и ко мне. И я прошептал ему в молитве. «Да, Господи! Я желаю пострадать за Тебя!» Мы помолились с Делинь, и нам открылось, что ей следует вернуться домой и утешить семьи наших сотрудников, оказавшихся в вузах. На прощании я помахал ей рукой, а местные верующие проводили ее на автобусную остановку. Целых три дня, пока длилось наше собрание, не переставая падал снег. Снега выпало столько, что под его весом крыши некоторых лачуг обрушились. Снег и лед покрыл все селение, но в собрании сердца верующих горели огнем. На третий день в полночь 7 декабря 1983 года наше собрание закончилось. Чтобы всем умыть ноги, хозяева подогрели воду. Со слезами на глазах я умывал ноги сотрудникам. Затем и они, убедивши меня сесть, сняли с меня башмаки и в слезах умыли мои ноги и обули. Наше собрание... Проходило вместе под названием Поселение любви. Воистину оно и было таковым на самом деле. Потом мы решили между собой, у кого из местных верующих остановиться на ночь. Прежде чем расстаться, Джан снял с себя большой шерстяный шарф и отдал его мне. Не успели мы разойтись как на окраине села столкнулись с группой людей с фонарями в руках. Они закричали. «Кто вы такие? Что вы здесь делаете?» Тут братья и сестры, почуяв неладное, развернулись и бросились бежать. За ними бросился было и я, но слишком поздно. Один из преследователей с шейкером подскочил ко мне и ударил электрошоком в несколько сотен вольт. Меня отбросило в снег. Мучительная боль пронзила все тело. Несколько человек стали пинать меня кованными башмаками и бить рукоятками пистолетов. Кроме меня, тогда арестовали еще четверых братьев. В это время до меня донесся нежный голос с неба, молвивший всего два слова «Я знаю». Это был близкий, легко узнаваемый голос Господа моего Иисуса, который за много веков до этого говорил гонимым в Смирне «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат».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 И дам тебе венец жизни. Книга Откровений, 2 глава, 9-10 стих. Господь мой знал все, что мне предстояло пройти и вынести. Эти два слова принесли мне огромное ободрение. Мне вспомнилось пророчество брата Дзена, и боль оставила меня. Один из полицейских стал расспрашивать меня. «Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько с тобой человек? Где они теперь? Говори, говори правду!» Приблизившись ко мне, он повторил с большей угрозой, чем прежде. «Говори правду! Если обманешь, живьем шкуру с тебя спущу!» Вдруг у меня внутри все похолодело. Я понял, что мои братья и сестры в опасности. Они все еще в собрании и вот-вот могут быть схвачены. Теперь я думал только об одном – как поднять тревогу, чтобы предупредить их об опасности? Святой Дух тут же напомнил мне историю о царе Давиде, который притворился перед Авемилехом. Безумцем. Был изгнан от него и удалился. И тут я закричал громким голосом. Я человек с неба. Мой дом в евангельском селе. Меня зовут утренняя звезда. Отца моего – обильное благословение. Мою матерь – вера, надежда, любовь. Полицейские принялись яростно пинать меня, а затем поволокли меня за ноги. Они кричали, Что за чепуху ты несешь? А ну отвечай, откуда ты и кто твои товарищи? Я указал на восток и ответил: Они там, в селе. И снова громко закричал Я в руках кобовцев. Полицейские. Награждая меня синяками и шишками, велели вести их к моим товарищам. Отведи нас к ним, иначе мы шкуру с тебя спустим, живьем. Зловеще угрожали они. Гонимый полицейскими я громко кричал. Меня схватили кобовцы! Меня схватили кобовцы! «Откуда мне знать, где идет собрание? Я человек с неба, я не от мира сего!» Я кричал все громче и громче, надеясь, что мои сотрудники, услышав мой голос, спасутся прежде, чем их схватят. С того дня верующие в Китае, я тогда еще не знал об этом, стали называть меня человеком с неба. Я не просил называть себя этим именем, ведь как человек я всего лишь немощный сосуд, но после этого ареста стал известен как «человек с неба». Услышав мой крик, многие братья и сестры вместо того, чтобы бежать, вышли из дома увидеть, что же со мной происходит они беспокоились обо мне больше, чем о своей безопасности. Когда я повел полицейских по снежным сугробам к селу на восток, меня остановили и потребовали. «А ну-ка, скорее, укажи нам молитвенный дом. Выведи нас туда!» Как бы смешавшись, я закричал. «О, да это не то село! Я ошибся! Мои товарищи находятся в другом месте!» Тут меня свалили и стали избивать ногами. И снова полицейский шейкер прошелся по мне, оглушая электрошоком. «И не быть мне среди живых, если бы не защита от Господа!» Несколько братьев и сестер пробирались за нами на некотором расстоянии. Увидев же, как меня стали избивать, они от горести стали молиться. Только тогда полицейские и заметили их. Мне вовсе не хотелось подвергать своих друзей опасности, и я снова закричал. «Я человек с неба! Я не знаю, где собрание! Я не знаю никого из тех, что следует за нами!» «Человек с неба не станет Иудой! Я знаю лишь одного господина!» Наконец, братья и сестры поняли, что я предупреждаю их, и быстро разбежались. Когда до полицейских дошло, что я водил их за нас, они просто взбеленились. Четверых служителей и меня затолкали в прицеп трактора, который пригнали, чтобы доставить нас в уездный центр Вуян. Нас связали одной веревкой, как скот, ведомый на бойню. Стоя в кузове трактора, я пел во весь голос. Кровь, а не елей, поначалу льется, после очищения благодать дается, Крест Голговский прежде, Троица потом. Буду петь осанну, Стоя под крестом. Кровь Христа омоет, Бог простит меня. Льется кровь Иисуса, Ей очищен я. В полицейском участке нас бросили в холодную камеру. Температура была ниже нуля. Здесь не топили, и я был без пальто. Его с меня стянули и закинули в сугроб еще в селе. Мы дрожали всем телом, руки и ноги коченели от холода. Мы были почти без сознания. Заледеневшие наручники впивались в опухшее запястье. Я стал бить наручниками по двери и металлической решетке окна. Оглядевшись вокруг, я увидел в углу камеры сломанный деревянный ящик. В нем оказался старый барабан. С грохотом ударяя по нему наручниками, я запел срывающимся голосом Псалом 150. -й. «Хвалите Бога во святыне Его».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 Хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Чем больше я пел, тем больше радость переполняла меня. Встав на ноги, я прославил Господа. Постепенно онемение рук и ног прошло, и мне уже не было холодно. Четверо братьев, преклонив колени, молились о Китае. В затюремном мире стонал пронизывающий ветер. В нашей камере были слышны плач и стоны заступнических молитв. Барабанный бой и мое пение раздражали охранников, но им было лень запретить мне поскольку для этого надо было оставить теплые постели. Всю ночь мы утешали и укрепляли друг друга. Подобно Сидраху, Мисаху и Авдинага, мы знали, что там, где Дух Господень, там свобода. Все равно в ледяной или тюремной камере, или в печи, раскаленной огнем. Хвала Господу! Наутро охранники открыли двери камеры и вывели нас во двор. Тут все было завалено снегом. Сняв наручники с четырех братьев, они сказали, «Вы уберете со двора весь снег, а этому сумасшедшему человеку с неба наручников мы не снимем». Вчера ночью он устроил шум, и своим пением и барабанным боем не давал нам спать. Старший охранник, помахивая шейкером перед моим носом, сказал, «Теперь твоя очередь не спать». Он приказал мне стать перед ним на колени. Я громко возразил, «Никогда не встану перед тобой на колени». «На колени я встаю только перед моим Богом». Тогда он высокомерно заявил, «Я твой Бог. Если ты встанешь передо мной на колени, я тут же освобожу тебя». Я не сдержался и возразил, «Именем Иисуса не ты мой Бог. Ты просто земной полицейский». «Мой Бог пребывает на небе, и я человек с неба!» Нажав на кнопку шейкера, полицейский прорычал. «Если ты человек с неба, тогда не испугаешься этой дубиночки. Давай, возьмись за нее руками!» Несколько охранников, схватив меня за руки, вынудили взяться за шейкер. Меня тотчас ударило током в сотни вольт, как будто скорпионы жало, как тысячи стрел впились в мое сердце. В предобморочном состоянии я воскликнул. «Боже, помилуй меня!» И тут его шейкер вышел из строя. Он просто перестал работать. Открыв глаза, я взглянул на охранника, который посмел назваться Богом. Он был страшно напуган. Несмотря на стужу, его прошиб пот. Он повернулся и со всех ног пустился со двора. Свидетелями происходившего были четверо братьев. Когда они увидели, что охранник заставил меня прикоснуться к шейкеру, они стали молиться, чтобы Господь пощадил меня. На следующий день нас пятерых бросили в фургон и доставили в тюрьму города Вуян. Ступив на тюремный двор, я подумал, что в этой тюрьме должно быть много христиан, ведь по всей стране прокатилась волна гонений на церковь. Желая воодушевить их, я воскликнул. Человека с неба бросили за решетку, но я не Иуда, я не предам Господа. Охрана привела меня в камеру, где сидел брат Дзен и десять других. Через несколько минут мы услышали звук отпираемых ворот. Это доставили еще верующих. Охранники на воротах спросили одного из них. «Ты тоже человек с неба, или ты земной человек?» Брат ответил, «Я не знаю, о чем вы говорите». Охране хотелось разобраться, кто из верующих походит на человека с неба, которого только что бросили за решетку, а кто нет. В конце концов, этот брат сказал так, я земной человек, а не человек с неба. Ну, если ты земной человек, — ответили ему, — мы сегодня тебя посадим в камеру, где сидит человек с неба. Когда этого человека ввели в нашу камеру, я стоял на коленях и молился. Наши глаза встретились. Мой взгляд был напряженным и пристальным поскольку в духе я рассердился на него, ведь он только что отрекся от веры, чтобы ему было легче. Затем я обратился к нему с трепетом в голосе. «Ты обязан был сказать «Нет, нет, нет, сатане». Я поднялся и снова громко повторил. «Ты должен был сказать «Нет, нет, нет, сатане!» Он глядел на меня, а я выписывал указательным пальцем на бетонной стене слово «нет», причем с такой силой, что мой палец от шершавой бетонной стены просто онемел и стал кровоточить. Кровью я записал на стене «нет, нет, нет, не бойся!» «Не надейся на человека, надейся только на Иисуса!» Увидев на стене слова, написанные кровью, брат устыдился, что не выдержал испытания. Он опустил голову и в слезах раскаялся. После освобождения из тюрьмы он стал пастором церкви в своей местности. О нашем аресте услышали пожилые сестры, живущие недалеко от тюрьмы. Они отправились ночью по занесенной снегом дороге через сугробы, чтобы принести нам свои лучшие одеяло и пальто. Одна из христианок прошла по сугробам на костылях. Вот какой любовью она пылала к братьям во Христе. Добравшись до тюрьмы, сестры сказали охраннику, что принесли подарок для человека с неба. Охранник процедил сквозь зубы. Для кого? Сестры ответили. Для человека с неба. Я находился в камере рядом с тюремной конторой и слышал этот разговор. Сердце мое преисполнилось благодарности, когда я увидел такую любовь. Тогда я крикнул им «Человек с неба здесь!» И дорогие сестры услышали мой голос. Охранник оставил подарки у себя, а мне на следующий день швырнул в камеру драное одеяло и обноски. Кроме того, эти сестры принесли мне пару новых башмаков, но их охранник тоже присвоил себе. Одеяло, доставшееся мне, было старым и рваным. Однако любовь тех сестер укрепила мою веру и вселила в сердце бодрость. В нашей тюрьме сидело много христиан и каждого подвергали ужасным побоям и пыткам. Бог даровал нам особое терпение и мудрость в обращении с гонителями. Тюремное начальство подстрекало заключенных уголовников избивать других таких же заключенных. Им сулили более мягкий приговор и лучшее питание, лишь бы те занимались грязной работой вместо них. На обед обычно давали чашку баланды из гнилого картофеля пополам с редькой. Один раз в неделю мы получали манту. Все заключенные питались в впроголодь, так что манту всегда был долгожданным лакомством. Однажды вечером, получив свой драгоценный манту, я закрыл глаза и на коленях, держа манту на вытянутой ладони, стал благодарить Господа. Пока я молился, кто-то из сокамерников похитил мой манту. Один из охранников видел, как этот человек взял мой манту и спрятал в кармане своей робы. Беспощадно избив его, Охрана велела другим заключенным расправиться с ним по-своему. И тогда заключенные поставили его на колени перед писсуаром и помочились на его голову. Как жестокие дикари! Они держали этого человека вниз головой в писсуаре до тех пор, пока тот едва не захлебнулся мочой. О, как мне было стыдно! Я неудержимо плакал о том, что произошло с моим товарищем по несчастью. Я взывал к Богу. О, Господи, помилуй меня, помилуй меня. Пожалуйста, прости меня. На следующий день утром охранники вытащили меня из камеры и стали отрабатывать на мне приемы боевых искусств. Они пинали меня и кулаками сбили на пол, а затем велели другим заключенным прыгать мне на грудь и пах. Кровь полилась у меня изо рта, и сильно закружилась голова. Боль была нестерпимой, и мне показалось, что я умираю. До сих пор мы с братом Дзеном, хотя и были сокамерники, делали вид, что не знали друг друга. Тюремная администрация пришла бы в ярость, если бы узнала, что мы, как христиане, поддерживаем друг друга. Но когда брат Дзен увидел, что случилось со мной во дворе, он подбежал ко мне, поднял на руки и воскликнул. «Человек с неба! Брат мой дорогой!» Своим рукавом он стал отирать кровь с моего лица. Брат Дзен прислуживал мне как ангел. Он всегда утешал меня упованием на слова Писания. Другие заключенные и охранники, видя его доброту и милосердие, полюбили его. Несколько дней спустя из местного участка Кобб Прислали машину для транспортировки его в родной город на суд. Охранники вызвали его. «Дзен, приготовиться к отправке!» Брату Дзену очень не хотелось оставлять меня. Мы плакали и молились, стоя на коленях на каменном полу. «Иди с миром», — сказал я ему. Человека Божьего увели из нашей тюрьмы и вырвали из нашей жизни. Брата Дзена увезли, но его вера принесла плоды. Некоторые заключенные стали говорить друг другу, «Нам надо уверовать в Иисуса». Теперь они перестали обращаться со мной жестоко. Один из молодых заключенных мать которого следовала за Христом, был неверующим. Через несколько дней пребывания в нашей камере он понял, что я вовсе не был сумасшедшим, как ему представила меня охрана. Тогда этот молодой человек поделился с другими заключенными. И он не сумасшедший? Он человек, заплативший великую цену за веру в Бога. Из любви и сострадания он отдал мне свою куртку. На следующий день этого юношу перевели из камеры на работу в кухню. Позднее его отпустили домой, и он стал преданным учеником Иисуса Христа. За время, пока я томился под следствием, меня допрашивали множество раз. Власти догадывались, что в их сети попалась крупная рыбка, но так и не узнали моего настоящего имени. Они испробовали все, чтобы выпытать у меня, откуда я прибыл, и через это выйти на моих братьев и сестер. А я разрушал их планы, отказываясь отвечать на вопросы. подвести братьев и сестер из моей домашней церкви я никак не мог. Поскольку я скрывал свое настоящее имя, власти Вуяна разослали по всем уездам Хенаня письма с просьбой посетить их и опознать меня. Тогда прибыло несколько кобовцев из других уездов, но им пришлось уехать ни с чем, поскольку я не был тем, кого им хотелось увидеть. Тогда из тюрьмы по всей провинции стали рассылать телефонограммы с просьбой приехать и опознать меня. Наконец, когда со дня моего ареста прошло более пяти недель, я был опознан. 25 января 1984 года, около восьми часов Тридцати минут утра прибыли кобовцы из уезда на Ньян и тотчас опознали меня. Они несказанно, обрадовавшись этому, сказали мне, «Ты можешь дурачить своим притворным сумасшествием здешнюю полицию, но не делай дураков из нас. Даже если бы с тебя содрали кожу, мы и тогда узнали бы тебя. Ты много раз ускользал от нас и выставлял нас дураками. Однако на сей раз тебе не сбежать от нас. Один из них ударил меня по щеке, а другой, заломив руки за спину, надел на меня наручники со словами «Пошел вперед!» В Наньяне с тобой разберемся. Полицейские из Наньяна выразили местным кобовцам благодарность за проявленную ко мне заботу и швырнули меня в свой фургон. Мои наручники они прицепили к стальной перекладине под крышей фургона, а потом, заперев двери, стали избивать меня кулаками и шейкерами нанеся мне множество телесных повреждений. Целый день мы добирались до Наньяна, и пока машина тряслась по ухабистым дорогам, наручники впивались в мои запястья так, что кровь забрызгала все стены фургона. Наручники так глубоко протерли мне кожу, что стали выступать наружу Кости. Я терпел страшные муки, от которых едва дышал. Еще немного, и от ужасной боли и кровопотери я потерял бы сознание. Но тут, обратившись к Богу, я сказал, «Господи Иисус, я не вынесу этого. Отчего Ты допускаешь мне такие страдания?» Пожалуйста, прими теперь мой дух. Услышав мою молитву, охранники в фургоне включили шейкеры и стали потрясать меня разрядами. Я испытывал при этом такую боль, что сердце и мозг, казалось, готовы были буквально взорваться. Тогда я снова возвал к Богу. «Господи, помилуй меня! Пожалуйста, прими мой дух теперь же!» И тут я услышал ясный голос Божий. «Ты страдаешь, чтобы разделить со мной мои страдания. Остановись и познай, что я есмь Бог. Буду превознесен в народах, превознесен» на земле. В своем гордом сердце я считал себя важной персоной в церкви и полагал, что церковь нуждается во мне как в пасторе. Теперь я четко осознал, что Он – Бог, а я – всего лишь немощный человек». Мне стало понятно, что Бог не нуждался во мне, и что если бы Ему когда-либо было угодно употребить меня вновь, это стало бы для души моей великой честью. Внезапно страх и боль оставили меня. Полицейский фургон двигался теперь по улицам Наньяна, моего родного города. Мы притормозили. Через окна фургона я мог видеть на стенах, по обеим сторонам улицы, плакаты следующего содержания. Тепло приветствуем и поздравляем сотрудников Комитета общественной безопасности. Христианский контрреволюционер Юн, творивший преступные деяния под маской религиозности, арестован. Арест контрреволюционера Юна – хорошая новость для народа Наньяня. Долой реакционера Юна и его последователей! Решительно покончим со всеми незаконными христианскими собраниями во главе с Юном. Охрана включила сирену, чтобы похвалиться перед народом своим великим достижением захватом опаснейшего христианского преступника. Новости о моем аресте быстро разошлись по всему городу, и люди бежали за фургоном, чтобы поглазеть на меня. Но страха у меня уже не было. Господь открыл мне, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть».